Я приветствую зрителей канала форума «Свободной России» студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас активист и участник форума «Свободной России» из Калининграда Вадим Хайрулин. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы попросить вас рассказать немного о вашем деле. Мы уже записывали с вами интервью, но не все зрители его посмотрели, чтобы, чтобы наши зрители понимали, о чем сегодня будет идти речь. Калининградская область решила отличиться а может не отстать, от всей России. И у нас в области заведено два дела по статье 212.1, так называемая Дадинская статья, в частности, в статусе подозреваемого и под подпиской не выйти нахожусь сейчас я, Вадим Хайрулин, и со вчерашнего дня в статусе тоже прозреваемой, под подпиской на не невыезде, находится Евгения Федулова. А с Евгением Федуловой вообще получилась интересная такая ситуация. Я так думаю, что это было с целью, может быть, давления на нее сделано. Ее 19-го еще августа отдел по борьбе с экстремизмом красиво так да, и достаточно так шумно и грубо задержал с подругой. И она до вчерашней даты, до 23 числа, находилась в ВВС, так как, по мнению следователя, по мнению отдела по борьбе с экстремизмом, по их мнению, она могла скрыться за пределы Российской Федерации. Вот. Вчера, слава богу, у судьи хватило благоразумия вынести решение также о подписке о невыезде, и она была освобождена прямо из алфа. Так. А Евгений, я хотел спросить вас чуть позже, попросил бы вас немножко рассказать о себе, почему вы привлекли внимание правоохранительных органов, почему на вас оказывают такое давление? Ну, вы знаете, я много лет занимаюсь общественной работой, это где-то, наверное, с с 2009 года. Вот Я один из фигурантов исков ЕСПЧ Лошманкин и другие против России, один из истцов потом иск Кребинины и другие. То есть достаточно давно занимаются в правозащитной деятельностью. Ну и как бы считаю, что очень важно все-таки участие именно в мирных собраниях граждан, защита людей, которых привлекают за участие в мирных собраниях граждан. Преследования в отношении меня я думаю, что я их связываю исключительно с тем, что их очень сильно раздражает моя любовь иногда выходить на одиночные пикеты, с плакатом «Улыбнись, если Путин надоел». Вот. Потому что, и это, я считаю, одни из самых удачных выходов в том плане, что я же наблюдаю реакции людей. То есть подавляющее большинство людей, которые просто заметили меня со своим плакатом, улыбаются. То есть, действительно, обществу он надоел. То есть, если мы говорим о большинстве общества. Вот. Но зато очень не нравится этот плакат системы. И я думаю, что вот это даже проверка иска, это все-таки преследует задачу просто, как это, ой, как это сказать даже, отстаньте от нации, Потому что у Евгении Федуловой тоже был плакат, и который их очень сильно раздражает, это «Чей Чай Воба». Это после, понимаете, да, попытка отравления Алексея Навального, и их это коробило намного ужаснее, чем что-либо еще. То есть это исключительно, я думаю, работа на этого авторитарного лидера. Другой причины я не вижу вот этих проверк. Потому что у нас в Калининграде достаточно много людей, имеющих примерно такой же комплект протоколов, как у меня. И тем не менее выбрали вот меня и Евгений. И вот как раз оба мы вот как раз где-то акцентируем именно на личности. Нет, по я по-другому ей многое. Когда я готовился к интервью, я прочитал несколько статей как раз вот о вас, о том, почему в отношении вас сейчас заводит дело по дадетской статье. Очень многие СМИ пишут, что это связано не просто с одиночными пикетами, а с тем, что они были связаны именно с Навальным, с тем, что те крупные митинги крупные которые до этого проходили, вы там тоже как-то фигурировали. Это может быть какой-то ну, причиной? Нет, это может быть, конечно, это может быть причиной. Я, конечно, никогда себе не относил к сторонникам Навального. Да, я не считаю его, конечно, противником. Я считаю, что человек делает очень полезное дело, ну, по-своему. Во многом, конечно, я с ним согласен, во многом не согласен, но тут вопрос же, понимаете, этот вопрос шире. Вот, меня коробит сама изначально идея, попытка властей не позволять гражданам собираться мирные и без оружия. Потому что основа, люб основа любого государства ⁇ это работающий закон. Граждане собираются исключительно мир. То есть задача полиции максимум обеспечить возможность гражданам высказать свое мнение. И все. Тем не менее, у нас власть э с помощью полиции. Начинают преследовать людей именно за то, что гарантировано основным законом и Конституцией, привлекают незаконно, фактически, я считаю, эти вообще привлечения, по сути, они незаконны. Потому что я по своей практике могу сказать, что все, что у меня доходит до рассмотрения по факту в ЕСПЧ, в конечном итоге Россия признается неправой. Потому что у нас, например, в области не было ни одного факта, чтобы мирное собрание граждан переросло вдруг в массовые беспорядки или еще что-то связанное. Ну, с, чем, с тем, с чем надо, значит, наоборот, сочетать. Вот. То есть это идет чисто политическое преследование. Вот. А мероприятие Навального, знаете, получается ситуация что, в принципе, я считаю, что надо участвовать во многих мероприятиях. Ты можешь даже не разделять идею на некоторые мероприятия, я даже, которые совершенно не разделяю идею. Я хожу просто посмотреть за тем, чтобы полиция, будет ли она нарушать права граждан. Потому что я очень много занимаюсь потом правозащитой, то есть, представляю людей в судах. А намного проще защищать человека, если ты видел все это своими глазами. Ну, не со слов, не с аэропортов, а сам глазами видел, что происходит. Неоднократно к полиции обращался. Бывали случаи, когда говорю, не нарушайте, не нарушайте права граждан. Заканчивал зачастую, что меня как раз и задерживают одним из первых. Ну, вот. И поэтому... Ну, вариантов нет. Понимаете, если мы не сохраним обратную связь в виде мирных собраний граждан, то у нас просто вообще непонятно, что получится. Видите, это база, это основа. Потому что... Вспомните, знаете, я не хочу, конечно, проводить никаких аналогий, короче, но когда в Германии 30-40-е годы пришли к власти нацисты, первое, что они сделали, это ликвидировали право граждан собираться мирно и без оружия, ликвидировали всю независимую прессу, ликвидировали фактически, ну, ликвидировали все базовые гражданские свободы. То есть... И, опять-таки, неохота, говорю, проводить аналогии, но когда смотришь сегодняшний телевизор и слушаешь наша Битпром, такое ощущение, что где-то я уже слышал. Начинаешь лезть и видишь это, знаете, как будто срисовано у доктора Геббельса, что мы в окружении врагов, консолидация нации вокруг лидера и так далее, и так далее. Понимаете, то есть такой сюр, понимаете, то есть такое ощущение, как будто мы по их лекалам пытаемся работать, что-то такое создавать. Вот. И читаешь, когда решение судов, тоже смешно, что оказывается, выйдя мирно без оружия, люди пытаются э, изменить это, ну, что привлечение людей за мирный выход без оружия, этим осуществляется защита конституционного строя Российской Федерации. Такое ощущение, как будто судьи первую, вторую главу Конституции листая пропустили, знаете, изучая ее. Вот. И они еще считают, что это, этим мы защищаем общественную безопасность. Мне кажется, как раз наличие обратной связи это и обеспечивает общественную безопасность общества, государства и так далее. То есть, когда власть знает, что беспокоит людей, ей намного легче сделать все, чтобы люди жили лучше. То есть, обратная связь. Вот. А здесь получается стабильное уничтожение обратной связи. И вы знаете, все это делается руками вот этих вот а, больших и маленьких эйхманов. Это, эйхман это он отвечал за решение еврейского вопроса в нацистской Германии. Это человек, которого потом где-то в 60-е годы, если не ошибаюсь, мне кажется, он, наверное, единственный военный преступник, который был казнен по решению суда Израиля. Ну, вот. И вот эти вот маленькие эйхманы, которые, знаете, я, я же ничего, я ничего, я выполняю свою работу, понимаете? Когда судьи, вынося решение, говорят, ну вы же все понимаете, почему мы такие решения выносим. Когда капитан Мигитенко выписывает очередной протокол, говорит, да ладно, да чего вы, это же обычная административка. Вот сейчас это обычные, обычные смешные административки капитана Мигитенко, там при поддержке прокурора обычно Киреевой, превращаются уже в уголовные дела. Понимаете, да? С возможностью человека уже получить несколько лет тюрьмы. А за что? За реализацию своих базовых прав? Понимаете, о чем я? То есть вот эти вот маленькие Эйхманы и создают того фюрера, короче, вокруг которого нас сейчас призывает дружно сплотиться. Понимаете о чем? Ну, фюрера не в смысле нацистского, а в смысле лидера нации. Потому что если мы переведем пошире, что такое фюрер, это, грубо говоря, руководитель странных условий. Вот. И вот что получается, понимаете, и вопрос времени, понимаете, оценку одному режиму уже давали. Вопрос, как потом какую оценку в дальнейшем мы будем давать, условно говоря, режиму путинизма или вот этому строю создаваемым, хотя он, конечно, создается не только Путиным, я же говорю, он создается этими сотнями, тысячами маленьких эйхманов на каждом этапе. Один эйхман сидит в РОВД за зарплату, ну я честно делаю свою работу, мне начальство приказало, я что, да я ничего, я ж так просто, ну, делаю свою работу прокурор, также делающий свою работу, судьи, делающие также свою работу, понимаете? И вот эти все-все-все люди в конечном итоге создают то, что мы имеем сейчас. Вот в этом вся беда. Ну, я, кстати, связываю ваше преследование все-таки с вашей правозащитной деятельностью. А про Евгению Федову я не знаю не так уж и много. Если вы могли бы, расскажите подробнее про эту активистку и почему такое яркое, как вы сами выразили, задержание было? Потому что, насколько я знаю, похитили значит, люди в масках и потом достаточно долго держали ВВС до избрания меры пресечения. Ну, Женя Федулова – это вот как раз искренний сторонник Навани. То есть человек, который ну, которого, которая как раз поддерживает, искренне поддерживает его. То есть ей нравится то, что он делает. Понимаете, да? Она и волонтерила с ними, и все. Нет, это не значит, что она там получала зарплату или еще что-то, а то она же как сразу тактуется как что человек был на содержании. Его. Нет, она именно вот, вот именно вот, понимаете, она искренне верит, что вот его методы вот, вытаскивания все этих коррупционных составляющих всего этого воровства, оно, что оно ну, приведет все-таки к тому, что этого все-таки будет меньше, а возможно, даже и прекратится. И она искренне в это верит. Она молодец вообще такая. Вот. И, и ее очень сильно, конечно, возмущало вот это вот преследование Алексея. Сильно возмущала попытка его убийства. То есть она аж плакала, когда... Ну, вот, увиделись мы. Она говорит, Вадик, они его хотели убить. Короче. То, есть, то есть человек искренне вот как бы, ну, верит, разделяет. И поэтому... На каком-то этапе, может, им показалось, что она как женщина более слабое звено, может быть, они хотели как-то, может быть, используя ее, испугать всех. Вот. Ну, и поэтому, возможно, вот именно выбрали ее. Может, я говорю, у нас в Калининграде достаточно много людей, у которых есть примерно такой же комплект документов, который позволяет в по отношении него сделать то же самое, тоже завести дадинскую статус. Тем не менее, вот выбрали. Ну а насчет да правозащитной деятельности, я согласен, конечно, их, наверное, это очень сильно раздражает, потому что последние вот процессы, там, десяток, другой, уже, в принципе, вы знаете, ведешь судебные процессы в стиле, знаете, это, как это, когда Димитрова обвиняли в поджоге Рейстага, то есть, понимая прекрасно еще до суда, какое будет решение, то есть мы просто суды используем как площадку, декларирование базовых прав то есть э, базовых прав базовых законов российской федерации и как бы и судьи и по реакции судей видно что они понимают действительно что они участвуют в этой подлости то есть но они как понимаете у нас нет же независимости судебного департамента у нас вообще нет независимости я же говорю у нас выстроена четкая пирамидка сейчас вот и поэтому как результат то есть Конечно, их очень раздражает, потому что подобные люди, приходящие на процесс, и потом мы же ничего не скрываем. То есть мы это выкладываем в общий доступ. То есть люди знают, что происходит. То есть тот, кто захочет, тот может посмотреть, послушать и понять, что происходит. А происходит ужасное, потому что сегодня пришли за твоим соседом, ты промолчал, завтра пришли за твоим коллегой по работе, ты промолчал. Рано или поздно за тобой. И как бы и люди должны это понимать. То есть это не минует никого. Понимаете? То есть сначала выбьют активистов, сначала выбьют людей, которые не готовы молчать, а потом просто будут доедать молчащее вот это, это большинство. Этим все и закончится. Хотя сейчас и так это происходит. А вы не связываете вот это вот репрессивное обострение с предстоящими выборами? Если смотреть на другие регионы, то там политическое поле абсолютно зачищено и зачищено поле активистское. Что у вас происходит в Калининграде? Ну, я как бы к выборам достаточно близко. Я член территориальной избирательной комиссии центрального района города Калининграда. Что я могу сказать? На сегодняшний момент я знаю минимум о снятии двух кандидатов. По связи со штабом Навального. Вот. То есть это сняли Ивана Лузина, Регнара Рейна с выборов. То есть отменили регистрацию как кандидата. Вот. Если не ошибаюсь, сейчас будет еще одно снятие. Фамилию человека не знаю. То есть, да, поле зачищено поле зачищено ужасно. Многие люди, понимая, что им зарегистрироваться вообще как кандидатом вообще не дадут, даже просто отказались от самой идеи баллотироваться. Ну, то есть, как бы, вот так вот с людьми разговариваешь, а почему ты не пошел? Ты же понимаешь, что меня не допустят. То есть, поле зачищается, и поле зачищается ужасно. Вот... То есть раньше они, по, по крайней мере, вот по прошлым выборам вспоминаешь, они, по крайней мере, давали возможность зарегистрироваться, а против него ставили очень много денег. То есть просто покупали голоса в открытию, ходили, раздавали тысячи рублей за голос и все. То есть, сейчас они выбрали более такую тактику, в плане, что, а мы просто не допустим. И все, то есть как бы... Вот. То есть, да, поле, не выбор, выборы как таковые, как таковые выборы, вы знаете, вот когда про, вот, ну я просто прекрасно пойму запад, который даже, даже не дожидаясь подсчета итогов голосов, он может хоть завтра уже сказать, что не признает выборы в России, потому что гражданам не предложен полный ассортимент кандидатов. Понимаете, начнем с этого. То есть можно уже ничего не считать. Можно уже ничего не пытаться это... Сам факт недопуска людей, он уже дискредитирует перед миром ну, эти, ну, предстоящие вот эти выборы. Вот. Ну а за эти три дня, понятно, наделать можно чего угодно. Сейчас вот Владимир Владимирович обещает там, по 10 тысяч рублей. Выберите меня, потом получите 10 тысяч рублей. Да, как я понимаю. Обещание пенсионерам по итогам выборов где по 10 тысяч раздать. Только вопрос возникает, он будет из его кармана выдавать или опять-таки из общего. с таким успехом компартия по 10 тысяч по итогам выборов раздаст, если заберет, например, первое место. Или яблоко. В чем проблема? Можно сейчас хоть по 50 тысяч пообещать. Яблоко надо по 100 тысяч каждому пообещать россиянину. Бюджет выдержит. И яблоко тогда у нас будет это, победителем выборов. Ну, понимаете, это подкуп голосов, подкуп голосов отсутствие по какой-либо альтернативы. Про агитацию я вообще молчу. Весь город, все общественные здания, муниципальные и так далее. А, обвешенная агитация Единой России. Вот, Да, это законно. То есть можно подойти к руководителю муниципального на бесплатной основе, разместить свой агитационный материал, но она разместит только агитационный материал единой России, Потому что рядышком агитационных материалов, например, от партии Яблока, от КПРФ, от ЛДПР, еще от кого-то я не вижу. Понимаете? Так что да, то все, все в лучшем стиле. Еще хуже даже, чем обычным. Если я не ошибаюсь, то вы действительно имеете непосредственное отношение к выборам. Вы член избирательной комиссии с правом решающего голоса? Если... Я член даже не участковой избирательной комиссии, я член территориальной избирательной комиссии. Uh -huh. То есть наша комиссия занимается организацией выборов в одном из районов города Калининграда. Uh -huh. То есть в центральном районе города Калининград. Ты... То есть это где-то около 10-15 избирательных участков у нас на территории. То есть вы должны знать э, всю эту систему не только снаружи, вот то, о чем мы говорили, там плакаты агитации, но и изнутри то, как это проходит, и думаю, вы можете предположить, как это будет проходить. И поэтому хотел бы спросить вас, э, вот зная все, что сейчас происходит, видя э, и зачистку вот этого поля, и вот эту вот беспрецедентную тоже агитацию, какую бы вы вот, посоветовали, может быть, Тактику на этих выборах для простого избирателя. Что нужно делать? Бойкотировать или следовать принципам умного голосования? Или требовать вот, как некоторые наши спикеры тоже потом в дальнейшем не признание этих выборов Европарламентом. Что бы вы порекомендовали? Давайте так определимся: сам факт недопуска кандидатов уже приведет к тому, что, скорее всего, Европарламент эти выборы не признает. Но начнем с того, что как бы непризнание само по себе выборов не приведет к тому, что сюда наконец-таки зайдут миротворцы от ООН, понимаете, да, пересажают всех наших клептократов, пересажают тех, которые травили Навального, тех, которые преследуют, например, меня, Жени Федуловой и так далее. Поэтому я считаю, что гражданам все-таки надо обязательно прийти на выборы, потому что в принципе сами знаете, есть простые правила подсчета голосов, то есть они считают э, по количеству проголосовавших. И, соответственно, весь электорат Единой России, который, ну, так, по моим примерно прикидкам составляет в среднем около 25% от имеющих право голоса, ну, это как бы как многолетняя статистика, сейчас, я думаю, будет чуть меньше. Вот, что сильно-сильно они, конечно, это, ну, даже их сторонники многие на них обижаются. Вот. То если мы просто сможем убедить людей прийти на выборы, то я думаю, что все-таки есть возможность подать, ну, убрать их не большинство во всех ветках власти. Вот. Потому что единственный способ все-таки мирный и без оружия попытаться изменить власть, это участие в выборах. Да, я понимаю, что какой-то процент фальсификации все равно проскочит. Хотя, в принципе, как бы у нас как бы, по, ну, вот, по Калининградской области достаточно активно, как бы, активные граждане, и у нас почти во всех комиссиях есть просто порядочные люди. То есть те люди, которые честно делают свою работу и, и, и дадут те результаты, которые будут по факту. Потому что, как бы, и вот, когда даже был вот этот опрос по поводу изменения Конституции, в принципе. Процент фальсификации был минимальный. То есть, э, и те участки, где чем выше процент явки, тем больше был результат неподдерживания изменений То есть, э, надо бросать, одним словом, перестать ругаться на кухне, возмущаться, а все-таки найти время и сходить на участок. На выборы, конечно, желательно сходить, если получится лучше. Последний день голосования. Для чего? Для того, чтобы просто... Я надеюсь, что, конечно, у нас не пойдут на это председатели участковых избирательных комиссий, потому что это чистая уголовка. Вот, что они не будут, например, там портить протестные бюллетени, которые люди проголосуют там, ну, против, что, знаете, можно же еще пару отметок, еще отметку дополнительную поставить, и бюллетени будут аннулированы. Я не думаю, что они, конечно, на это пойдут, но это тюрьма. Потому что если вскроется, это будет срок. Вот. Но на всякий случай, конечно, было бы поспокойнее, если человек придет все-таки в последний день голосования, то есть 19 числа, и выразить свое мнение, поддержав те или иные партии. Ну и понятно, так как у нас введен этот 5 барьер, конечно, голосовать за партии, которые появились вчера, это в принципе с таким же успехом можно и идти на выбор. То есть как ни печально, придется все-таки пытаться выбрать ту партию или того кандидата, который реально проходной, и даже если ты не разделяешь его убеждения, но хочешь разбавить единую Россию, то придется где-то наступить себе на совесть и, и выбрать, ну не на совесть, а на свои полные убеждения, выбрать может даже того, кто не очень тебе нравится, но он все равно будет лучше, чем то, что есть. То есть выбираешь как-то меньшее зло, я бы так это сказал. Вот. То есть как-то так, да. У нас вариантов нет. Ну и в завершении нашего интервью я хотел бы спросить вас, как вы видите перспективы вашего уголовного дела и что собираетесь делать дальше? Вы знаете, перспективы я вижу очень разные. Как все нормальные люди, я мечтаю о лучшем, что проснулся утром и узнаю, что Путин устал и ушел. Потом я узнаю, что у нас решили вдруг все последние, за последние многолетние вот эти творчества Госдума отменить все эти решения, узнать о том, что решили там реабилитировать всех, выплатив им компенсации морального и прочего вреда. Ну, это то, что я хочу. А допускаю что угодно, бы Допускаю спокойно, что могут и вынести решение о закрытии, посадить по-русски выражаясь, может быть, может быть, что угодно. Ну, как бы я мужчина, как бы, и я считаю, что если ты видишь зло и промолчал, ты такой же, как тот, который делает это зло. То есть ты не можешь, мы не имеем права промолчать, потому что нам потом, что мы потом скажем своим детям, внукам, о чем мы им скажем? Извини, я испугался, извини, я был как все. Ну, что, а что я могу сделать? Делать, то, тем более мы же не нарушаем закон. То есть, если, говорю, если бы судьи хотели сохранить лицо и не быть этими маленькими эйхманами, у них в этой статье КОАП есть КОАП 1.1, согласно которому, если международные договора, ну, говорят о, ну, о тех или иных вещах, то национальные законодательства в этом случае нервно, извиняюсь, курят в углу. И они спокойно могли, по всем решениям, где они вынесли объединительное решение, ссылаясь на 1.1, брать пилот на решение Европейского суда по правам человека, и ссылаясь просто, даже на это же пилотное, типа Лошманки на другие против России, выносить исключительно оправдательные решения. Все. И это было бы и правосудно в соответствии с законами Российской Федерации. И это, они бы оставались бы людьми. Но, извините, в этой системе эти винтики, у них другая задача. У них задача сохранить свои доходы, у них задача сохранить место работы. То есть это, ну, тот, те коллективные, я говорю, эйхманы, которые создают эту диктатуру. Потому что Путин, если бы захотел, он никогда бы один создать из России то, что он создал, не смог бы. Для этого нужны тысячи помощников на местах. Вот они. Их можно, знаете, прям, я не знаю, хоть по сейчас перечислять, понимаете? Вот прокурор Киреева, например, у нас в Калининградской области. Вот следователи, там, Гальтяпин, который ведет дело Евгении Федуловой. Понимаете? Эти же сотрудники полиции, которые пишут протокол. Этот капитан медитенко Понимаете, вот они эти винтики. Винтики, создающие то, что мы сейчас имеем в России. И это спрашивают, Потому что рано или поздно они будут расходником таким же. Вы же это понимаете, мы это же проходили в истории. Я с вами согласен, и я уважаю вашу мужественную позицию. Надеюсь, что все-таки обойдется все как минимум не реальным тюрьевным сроком. Держите, пожалуйста, в курсе нас о происходящем. По возможности будьте на связи и... Если что, всегда сообщайте, мы, я думаю, выпустим еще один выпуск, если будут какое-то развитие событий. Спасибо большое за это интервью. Спасибо, до свидания. Да, мы прощаемся с вами, прощаемся с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующих эфирах. Всего доброго.